Друзья, всем привет! Буквально завтра мы уже можем заносить в краудлоны на Polkadot. Поэтому сегодня я записал ролик о одном из фаворитов да, данного мероприятия, аукционов. Это проект Moonbeam. Посмотрим, стоит ли в нем участвовать. Попробуем разобрать математику, что для этого нужно сделать, как там залочить, занести свои дот. И также покажу, как это все сделать через биржу OKEX. Я уже говорил заранее, что... Некоторые биржи будут также позволять участвовать в парачейнах без всяких заморочек с кошельками, там еще чего-то. Вот люди не могут разбираться в этом и не хотят. А вот есть токены на бирже и как это сделать быстро и максимально просто. Поэтому, если тебе это интересно, присаживаемся, поехали. Итак, начинаем мы с новости, что 1 ноября выкатил в своем твиттере Polkadot информацию о том, что парачейны начинаются не один, ну, то есть они с 11 ноября начинаются, но заносить уже в краудлоны можно будет с 4 ноября, то есть с завтрашнего дня. Ну я не знаю, в зависимости, когда вы смотрите это видео. Сразу пошла реакция на цену Polkadot с 41 на 51. Мы взяли новые верхи АТАЖ. Я практически всю дорогу это три месяца говорил, покупайте Polkadot и... Там можно будет участвовать в парачейнах, да и вообще на росте заработать. Мне удалось по 11.70 его набрать. По дороге по 28.35 я скидывал, фиксировал э, спекулятивную часть, соответственно. И немножко оставил монет для участия именно в парачейнах. Также сама среагировала и Кусама. Выросла тоже. Ну, в общем, они по 20% прибавили, что тоже очень хорошо. Итак, переходим к проекту Moonbeam. Что это такое? Кто не знает, есть экспериментальная сеть Кусама. Так вот, сначала парачейны начинались на ней, да, и сейчас уже стартует на Polkadot. И в сети Кусама самый прибыльный проект, который получился, это Мунривер. То есть, если вы заносили свою Кусаму, она стоила на то время там 300 долларов, по-моему, вы получали 14 плюс токенов Mover, и сейчас... Вы имеете в эквиваленте 5400 долларов по этому курсу, то есть представляете, какая это окупаемость? То есть и плюс еще вернется вам Кусама. Если вы не верите моим словам, вот заходим CoinMarketCap, видим Moonriver, видим цену 382 доллара. Представьте, выдавали 14 монет. Первые 30 процентов выдавали сразу, остальные 70 в течение года людям будет приходить. мумбим а это тот же Moonriver, только уже в сети. Главной сети развертывания Polkadot. Вот он. Видите, Мумбин, И все, естественно, кричат и думают, что Мумбин э, повторит успех Moonriver именно по доходности в участии в парачейнах. Хочу сразу вам сказать, что я придерживаюсь другого мнения, а именно, что такой окупаемости доходности вряд ли будет вообще в любого проекта, здесь уже на парачейнах, а в том числе в Moonbeam. И сейчас по математике, сейчас мы попробуем это все посмотреть, какую приблизительную выгоду мы можем из этого извлечь. Так вот, Moonriver, когда запустился, он сейчас очень хорошо пользуется спросом, он хорошо запустился, у него уже куча транзакций. И, соответственно, Moonbeam, он тоже будет, ну, в любом случае, это будет топовый успешный проект, потому что они решают одну из главных задач, которая будет в сети Polkadot, а именно они будут иметь полную совместимость с эфириум понимаете то есть все проекты сам эфириум там с 15 -го года когда он существует он естественно на нем создалось уже тысячи децентрализованных приложений что соответственно огромную колоссальную нагрузку дало на сеть эфира и масштабируем скорость транзакций в том числе вы знаете в сети эфира сейчас очень дорогие комиссии ну просто вот эта машина прям ну, вот не справляется и в сети Polkadot вот это решение будет брать на себя мумбин да то есть Moonriver уже это решение делает то есть здесь вы можете полностью развертывать эти же приложения с этими же кодами с этими же кошельками с этим же вы будете можете, можете пользоваться и стейкингом и токен GLRM, который будет вот мумбима вы будете платить, как и в сети эфира, мы для чего эфир предназначен для э, транзакций, для газа, но это будет на, намного дешевле, чем в сети эфира. Поэтому этот проект, он в любом случае будет один из главных в сети Polkadot. Чтобы зарегистрироваться сейчас, прям э, предварительно, вам нужно нажать кнопочку «Зарегистрироваться». Здесь можете вводить, можете не вводить электронную почту. Также для участия по .js вам нужно будет, ну, естественно, кошелек. Э, нажимаете «Согласился», подключаете кошелек. И предварительно, если вы хотите подписать транзакцию, что вы будете участвовать, нажимаете э, «Понятно», позвольте продолжить. Вот здесь выбираете свой Polkadot кошелек, который там у вас есть, к примеру, и нажимаете подписать транзакции. Но здесь она будет платная, там 0.04, по-моему, Dota. И предварительно вы уже будете зарегистрированы в этом проекте. Это что касается, если вы будете участвовать через Polkadot.js, через кошелек, который я давал обзор, обязательно посмотрите, он будет в ссылке под видео в описании. И сразу после начала краудлона это будет скорее всего завтра, вы уже сможете через него вносить свои доты. И взамен этого вы будете получать свое вознаграждение. А именно какое, давайте попробуем с вами посчитать. Сразу хочу сказать, почему не будет такой доходности, как в Moonriver. Во-первых, в Moon всего лишь 10 миллионов токенов он был первый хоть в экспериментальной сети и максимальное предложение сразу вот видите циркулирует 2 чем-то миллиона соответственно токенов очень мало предложения много капитализация почти до миллиарда дошла и соответственно токен стоит хороших денег 382 доллара из-за этого получилась окупаемость очень крутая здесь совсем другая история здесь будет выделяться 10 процентов на краудлон от общей эмиссии supply. то есть Полная эмиссия – это миллиард токенов. Они выделяют 100 миллионов, 10%. То есть в рынке сразу будет у нас, мы понимаем, 100 миллионов. Сразу 30% вознаграждений они нам насыпят токенов э, GLRM. А потом 70% будут разлочены через 96 недель. В течение 96 недель. То есть кто участвует в сети Кусама ручейных, мы на год залачим свои токены и вознаграждения получаем. А если Палькодот – то на два года потому что сам Мумбим будет арендовать вот этот слот парачейном на полькодот все 8 периодом а это по 12 недель каждые которые соответствуют двум годам и смотрите как они здесь считают что мы здесь получаем там опять же мудри мы понимали что нам дают э, собирает определенное количество кусам и нам дают э, 14 мауэр за одну кусаму. Здесь же информации нету абсолютно никакой. Сколько нам будут давать? Вот, посмотрите. Видите? Мумбим просто есть 1 миллиард, будет 100 миллионов выделяться. 10% и здесь абсолютно никакой информации, кроме того, что 30% мы сразу получим и 70% потом в течение двух лет токенов. Также нет никакой ни реферальной системы, ни поощрительных бонусов, что тоже очень как-то нехорошо даже по сравнению с другими проектами. Так вот, давайте попробуем посчитать доходность, несомненно, очень перспективного и топового проекта. Я в любом случае уверен, что первый слот или второй слот, ну в общем пятерку у парачейнов первых на Polkadot, он в любом случае войдет. Может он даже займет первое место, но это не означает, что у него будет супер доходность, и мы отсюда можем получить те цифры, о которых кричат и сравнивают с Мундривером. Вот смотрите, к примеру, вот как будет здесь проходить. Здесь не будет абсолютно никакого ограничения по вношению дот до кончания там аукциона. Вот Пройдет неделя, если у них будет там номер один по сбору дотов, то тогда аукцион закончится, и все ваши доты, которые вы сюда внесли, и будет... Чем больше вы внесете, тем больше вашего токена получится. И считаться это будет так. Вот, к примеру, вы 100 дот несли, а краудлон собрал за это время там, миллион дот, то вы получите 10 тысяч GLRM монет. Это соотношение будет 1 дот, 10 GLRM. Считается это просто 100 дот вы делите на 1 миллион, который собран, и умножаете, естественно, на эмиссию, которая выделена на краудлон, То есть на 100 миллионов. И получаете вот эти 10 тысяч ГЛРМ. И давайте теперь, к примеру, вот как я думаю, как оно будет. Посчитаю приблизительно, сколько здесь, ну какой выхлоп максимально может там в среднем получиться от того хайпа, да, от того же проекта, который, естественно, является очень перспективным. И он в своей нише займет определенно лидирующие функции в сети Polkadot. Вот, к примеру, давайте, вы за возьмем на среднего потребителя, да, там 10 DOT. DOT сейчас по 50 долларов. Вот, к примеру, к тому же давайте посчитаем, стоит ли вообще сейчас покупать DOT именно чтобы участвовать в парачейнах. Вот я брал по 12 долларов, это другая история. Там в любом случае, я думаю, это выгодно, ну, как минимум, там минус не зайду. Если мы берем DOT, к примеру, сейчас именно под парачейно. Мы с точки зрения сейчас спекулятивные, да, не инвестиционные. В любом случае, DOT, да, это перспектива, это хорошая инвестиция и на долгосрок. Все, взяли мы DOT, 10 DOT, сейчас 50 долларов округляем, 500 долларов мы потратили, чтобы купить 10 DOT. Сразу мы эти 10 DOT делим на сбор, который соберет проект. Я думаю, они соберут в любом случае... Ну, давайте возьмем 10 миллионов DOT. Это 500 миллионов долларов в эквиваленте. Я думаю, они соберут. Опять же таки, это приблизительно средние расценки. Да? Мы будем делить на 10 миллионов. Мы получаем эту цифру и умножаем на 100 миллионов количество токенов, которых они выделяют на краудлон. В итоге, что мы получаем? Что у нас получится 100 токенов на наши 10 монет DOT, которые мы внесли. И давайте приблизительно даже посчитаем, что успех будет такой, как и Moonriver. Ну, я думаю, он будет по-любому, потому что считаю это одно и то же, только в сети Polkadot, в старшей сети. И возьмем капитализации, ну, пускай миллиард. Но это я так, конечно, сейчас при рынке все может быть. 1 миллиард капитализации, соответственно, 100 миллионов в рынке токенов. Это 10, 10, да, 10 долларов токен стоит. Получается, если токен стоит 10 долларов, у вас 100 монет, то это будет 1000 долларов. 30% вам дают сразу, это 300 долларов. И потом эти 700 долларов ну, при, естественно, цене токена в 10 долларов, вам будет в течение 2 год постепенно эти токены возвращать. Токен может и падать в цене, токен может и расти в цене, в зависимости какой будет рынок. Но сразу вы получите от... Как минимум 300 долларов. А это как раз не окупает те 500 долларов, которые мы внесли для того, чтобы поучаствовать в этом краудлоне. При том, что расчеты, я сказал, средние. да, И это не означает, что проект не может собрать больше. Потому что ур уровень хайпа большой. Могут еще больше DOT накинуть. И чем больше DOT закинуть, тем, больше, тем меньше мы ГЛРМ этих токенов получим. И соответственно прибыль будет наша меньше. Ну и капитализация рынка тоже может быть меньше, тогда мы вообще фигню получим и токен стоит будет мало. Ну или может будет супер хайп и он там дойдет до 10 ярдов и токен будет 100 долларов стоит и тогда уже конечно мы окупимся. Поэтому здесь покупать сейчас доты именно для парочейнов или нет, выбор лежит на каждом из вас. Но вы не должны Думать, что с целях спекуляции прямо здесь и сейчас вы это бьете или заработаете больше, чем несете токенов. Самое главное, чтобы вы это понимали. Если с точки зрения инвестиций, и, к примеру, вы брали ДОТ по 20, там по 12 долларов, это вообще круто. Вы там в долгую взяли ДОТ, вы участвуете в парачейнах, потому что токены, которые вы получите, вот, к примеру, там, мумбим или другого проекта, это все равно бонус. Это не IDO, не ICO, это не какая-то... Там, э, с коин-листа, там, к примеру, мы ловим сумасшедшие иксы. Да, здесь бывают проекты, как Монривер выстрелил, да. но это не означает, что все так будут выстреливать. И вы должны это понимать. Поэтому, если в долгу и вы залачиваете доты через два года, через два года, я не знаю, какой будет рынок, но дот, к примеру, не ниже 50 долларов, а может и 100, то в таком случае вы все равно в выигрыше, и получили халявные монетки мумбима, которые там растут, Проект хороший, действительно, вы их продаете, когда хотите, не обязательно же это продавать сразу. И еще через два года вам возвращаются токены DOT. Надеюсь, с этим все понятно. А теперь давайте перейдем к бирже OKX, как здесь поучаствовать в порощейных. Во-первых, нужно подписаться на телеграм-канал. Информацию, видите, я давал сразу сюда, а потом уже... Ролик выходит на YouTube, ну где и на чем я зарабатываю, и тоже здесь делюсь. Поэтому подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе событий одним из первых. Здесь вот прям с канала нажимаю подробности, которые я дал биржа ОКИКС буквально сегодня, 3 ноября. Здесь они еще выпустили свои там награды за да, заранее голосование. То есть награды ДОТ на сумму 100 тысяч долларов. Именно эти награды от проектов, которые там по договоренности с биржей... Да, или как, не знаю, но в любом случае есть такая плюшка, что через биржу вы еще дополнительно там можете что-то получить, если мы заранее ну, участвуем на парачейнах. Заходим вот сюда, аукцион слотов парачейнов, и здесь мы видим, что у нас э, есть возможность поучаствовать в макала и а, Астар. И смотрите, то, что я вам говорил, видите, мумби уже идет на первом месте, если брать на бирже, это по популярности, даже уже на бирже залочено 14 тысяч дот, а информация только-только вот была. Здесь мы видим период, как я говорил, 2 года, будет залочены ваши доты на 672 дня. Если проект выиграет аукцион, а он выиграет в любом случае мумбим или первый, или второй займет слот. Если не выиграет там по каким-то причинам, то, естественно, ваши доты будут не залочены, а возвращены сразу после окончания мероприятия. Поэтому здесь... Не заморачиваться, не устанавливать Палькодот, там GS. Если вы это не хотите, доверяете бирже, вы уверены, что она будет еще работать как минимум 2 года. Вы можете это сделать через биржу. Давайте именно в этом проекте Moonbeam я как раз поучаствую по поручении на 5 монеток DOT. Кстати, не сказал, если вы будете участвовать через Палькодот GS, то участие будет... Минимальная 5 дот. Ну а максимально естественно, там ограничений никаких нету И здесь также сразу, чтобы получать награды, участники Moonriver, вам нужно вот нажать ⁇ Получать награды ⁇ и подключиться к своему кошельку Metamask. То есть это особенность, если вы именно в Moonriver участвуете. Metamask должен, конечно, к сети Ethereum подключен быть. Нажимаете ⁇ Подключиться к сети ⁇ и сюда уже определенно вам будет там начисляться вот эти все токены, которые будут размораживаться. Ну а биржа VoCEX, я же говорю, она избавляет вообще от, от всего вот этого геморроя, И вы сразу напрямую нажимаете проголосовать. Здесь считаете условия, да, и нажимаете, я понимаю. Нажимаете, какое количество DOT вы хотите заложить. И нажимаете подтвердить. Вот я залачиваю 5 монет. Все, нажимаем. Готово. Голоса отданы. Все. Вы проголосовали. Единственный и самый значимый риск, то что вы не управляете своим кошельком и не дай бог что-то случится с биржей в течение двух лет. Вы естественно не увидите ни доты свои, ну и также же само вот эти токены GLRM. Все они будут начисляться. Сразу будет листинг GLRM. Я в любом случае уверен и на OKEX и на Binance, потому что проект реально будет топовый. И все монетки, естественно, будут вам падать на счет именно на основной аккаунт биржи ОКЕКС. Подтверждение моих слов, что проект действительно, ребят, топовый. Здесь вы можете увидеть, что фонды, которые сюда инвестировали, это и Coinbase Ventures, ну, видите, топ-топ-топ, А195, топ, топ, Binance Labs, ну, то есть, это дает нам понять, что и на Binance, и на ОКЕКС, и вся эта история будет. Поэтому в любом случае токен должен расти, капитализация должна быть хорошая, торги и объем тоже должен быть хороший. Принимать решение взвешено, стоит ли покупать именно для этого специально DOT. Ну, у того, кого есть DOT и они планируют их замораживать долгую, играть в долгую, еще и брали там по дешевой цене, как я, к примеру, по 12 долларов, то, конечно, этот проект стоит этого. Но опять же говорю, эта игра, ребята, будет в долгую. А на этом свой обзор я буду, друзья, заканчивать. Пишите в комментариях, будете ли вы участвовать в OnBeam, как вам проект, будете ли вы участвовать через кошелек, подкажу, JS, да, или же через биржу OKEX. Подписывайтесь на YouTube-канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео, потому что следующие ролики уже будут выходить в парачейнах, где я буду заносить немножко больше DOT, и следующие проекты мы разберем. Один, два, я думаю, по-любому еще занесу в этих парачейнах. А на этом у меня все, друзья. Всем я желаю удачи, всем профита, всем пока.